Пожаловать в ланг, Агент Глин. Мои поздравления, вы на третий уровень. Я люблю тебя, папа. Дорогая, я больше не могу. Виски, пожалуйста. Внутри курить запрещено. Хорошо, что я решил бросить. Тебе пора расслабиться, дружище. Ты теперь турист. Я здесь по делу. А что за дела могут привести кого-то в эту маленькую деревушку? Почему бы вам не сказать, мистер Мактавиш? С какого черта ты знаешь это имя? Скажем так, я работаю на определенную организацию, которая давно следит за вами. Слушай, я рассказал тебе все, что знаю. Мне нечего скрывать. Мы оба знаем, что вы не все рассказали фонду. Так что теперь я здесь и допрашиваю вас. Я гарантирую вам, что вам не понравятся последствия отказа отвечать. Ладно, что ты хочешь знать? Расскажите мне о черном псе. В то время я был молодым человеком около 50 лет назад. Я жил в маленьком городке за Манчестером. Моя мама всегда учила нас быть немного суеверными. Обычно это были мелкие вещи, подковы и четырехлесный кревер кудача, хождение под лестницами и разбивание зеркал к беде. Никогда не думал об этом, просто она была такой. Ну, была одна вещь, о которой моя мама была непреклонна. Не смотреть в глаза черной собаке. Это была единственная вещь, которую и я навсегда запомнил что-то в том как она это сказала страх в ее глазах бледный цвет лица она видела что-то что-то темное я был хорошим мальчиком придерживался установленного ритуала и всегда помню что нужно делать все что говорила моя мама но все это не имело значения пока я не встретил эту тварь когда вы впервые вступили в контакт с 023 за несколько дней до этого случая я поступил на службу в британскую армию во время войны мы с товарищами ночью патрулировали периметр по расписанию мы возвращались в лагерь когда один парень остановился прямо посреди дороги и уставился на что-то вдалеке это была чернота кромешная тьма темнее самой ночи я и другие солдаты отступили но этот парень стал подходить ближе чтобы лучше рассмотреть что с ним случилось он повернулся чтобы сказать что-то о том что это была просто собака и в этот момент тварь набросилась на него все что я увидел это тень черного меха, и я упал назад. Другой солдат убежал за подкреплением. Я мало что помню после этого, только вспышки. Я помню ярость. Я помню, как увидел своего друга под большим существом. Я помню, как упал назад и ударился головой. Я почувствовал странную боль во всем теле. Я приподнялся и потер затылок. Он был весь в крови. Мое зрение было затуманено. Я позвал на помощь. Ответа не было. Но потом я увидел зверя, выглядывающего Забоченные. Я закрыл глаза, сидя совершенно неподвижно. Стараясь заглушить дыхание, я почувствовал его горячее дыхание у своего уха, когда он принюхивался ко мне. Он дразнил меня, проверял меня. Что вы имеете в виду? Оно пыталось заставить меня посмотреть на него, но я слышал в голове голос мамы, которая говорила мне держать глаза закрытыми, что я и сделал. «Как тебе удалось его отогнать?» «Мне не удалось. Может быть, прошло всего несколько минут, но мне казалось, что прошло несколько часов. Я думал, что в любой момент оно наконец устанет и нападет, но этого не произошло». Я начал слышать крики солдат и увидел, что вокруг меня сошлись огни. Я слышал, как существо ушло в лес, но я все еще боялся открыть глаза. Меня положили на носилки и понесли обратно в лагерь. «Вы упомянули об одном инциденте?» «Да». Через пару дней в триаше я прочитал газету, в которой говорилось о резне в соседней церкви. Все тела были покрыты темным пеплом, так как их сожгли изнутри. О чудовище в статье не упоминалось, но я знал, что каким-то образом они должны были быть связаны. Что случилось с другими солдатами, которые были с вами в патруле? Они были в порядке, по крайней мере какое-то время, но ровно через год после того, как на нас напали в лесу, один из них погиб в бою, а отец, другого скончался от сердечного приступа да это кажется странным совпадением но моя мама всегда говорила что черная собака заберет тебя или твоего близкого вы слышали чтобы кто-нибудь остановил это а, нет если честно я не думал об этом уже много лет стараюсь не думать но я прошу вас хорошенько подумать обо всем, что может помешать этому. Пожалуйста, я не знаю, я сказал тебе все, что мог. А я просто. Извините. Мой. У меня закончились варианты. Ты смотрел в его глаза, не так ли? Да. Смотрел. Я бы хотел что-нибудь сделать для тебя. Нелегко знать день, когда ты умрешь. Сколько тебе осталось? Я не беспокоюсь о себе. Я думаю, оно это знает. Оно придет за моим сыном. Он тот, на кого я всегда равнялся после всех скандалов, которые он пережил. Этот человек легенда. Странно, что я не слышал о нем больше. Его послужной список впечатляет. Доктор Бак, м? вы хорошо себя чувствуете? Я не против взять у него интервью. Мы всегда можем перенести встречу на другое время. Нет, в этом нет необходимости. Ладно, без проблем. Вы просто выглядите рассеянной. О чем ты думаешь? Единственное, что меня отвлекает, это вы двое. Пожалуйста, дайте мне минуту побыть одной, чтобы спокойно изучить вопрос. Да, мэм. Нет, нет. Ты останься со мной, приятель. Мне жаль, Виталий. Мы собрались здесь сегодня, чтобы помянуть Томаса Грина-младшего.